Мой канал и сегодня продолжим игру play Playtime. Почему музыка опять увеличилась? Хер его знает. Он ну, так более-менее пойдет. Ай, не не пойдет. Вот теперь пойдет. И, пожалуй, мы продолжим. Yes. Так, где мы с вами остановились? Наверное, на том месте, где были мои вентиляции, по-моему. Как я правильно помню. Если я не забыла. Да. Остановились вентиляции. бушки, воробушки Как всегда, яркость ушла нахрен. Так вот. Готово Так Так, нам надо Сюда вроде бы, да? А, точно, нам надо этот Короче, нам туда надо взобраться да. Ёб твою мать нам, походу, придется бегать от одного, от одного чепушилы, если так вкратце сказа, сказануть. Подожди-ка, вот там двоечка. Это японский бог, стоять. Вот так. Так я yes. стоять, блядь. Нам надо же что-то сделать, верно? Твою мать. Как всегда, я и техника ёб парасеты. -э Так, нам, судя по всему, сюда надо. Как-то же надо пробраться. Вот так. Вот так. И... Загрузка, здравствуй! Я никуда не иду <смех> тихо блядь и не могу остановиться нам чё... А, все ладно может быть это не тот момент где надо пугаться Атмосфера такая прям угрожающая. Нам что-то надо сделать явно. Только что. Я, честно говоря, без понятия. Это просто фонарик, да? Ну да. Так, ладно, нам надо что-то сделать. Сейчас будем разбирать, что нам надо делать. Судя по всему, сначала наверх надо бы подняться. Так. Нам надо розовый диск найти. А вон он, кстати говоря, розовый диск этот. Так теперь нам надо сюда. Ну ставили, кстати говоря. So Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Честно говоря, я английский не понимаю, no поэтому magical. я еще что. Субтитры, возможно, будут внизу being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience... That's a pretty great feeling, too. Sometimes, though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! <laughs> Human bodies just... can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. <laughs> <laughs> The people who ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. <clears throat> right? All right. I think we're getting a little off track. Yeah, <laughs> fuck. Рука у нас слишком короткая, или мне кажется. Вот и все. Мне не нравится этот звук, конечно, но ладно. Кого это волнует? По сути, никого это не волнует. Что, тут звук какой-то пугающий? 5. Ну ладно, посмотрим, что сейчас будет Чего, откуда будет выходить, хер знает Так, подождите, а нам что-то надо явно, да? Это ж явно что-то даст. Верно ведь. Я ж потом эту игрушку смогу забрать себе? Надеюсь на это. Вот реально прикольная игрушка. Я как-то хотела еще записать э, видео с Бенди за Машин, но почему-то меня вечно перенаправляет в Play Market. И я никак не могла разобраться с этой проблемой. <coughs> Если вы захотите, чтобы я как-нибудь сняла видео про Бенди за Инк Машин, объясните мне просто, что нужно сделать, чтобы меня не перенаправляло в Play Market. Это единственное, чего я хочу. Как тебя открыть? Ну, мне надо сделать Что а, -а, а подожди вот я, кажется поняла немножечко суть так так теперь чего теперь нам сюда Блять! Твою мать, блять! Сука! мурашки. Да не то, что мурашки, у меня тахикардия, блядь, проснулась. У меня ж глаз задергался. Чуть загрузка, блядь. Сука, давай просыпайся. Сука, беги, блядь! Куда мне бежать? Да блядь, стой. Подожди. Я не вижу, что мне делать. Блять, я не вижу. Заеб твою мать, ты заебал, зараза такой, бесишь? Одиннадцать попыток спустя. Короче говоря, я неужели опрокинула грёбаную коробку? И он просто падает вниз. Это все! Теперь нам надо куда-то идти. В хуево -ку кукуева какой то Судя по всему, как я поняла, вниз нам явно не надо. Нам куда-то идти надо. Судя по всему, туда наверх. Ну или сюда. Ну, что-то мы зашли куда-то. Музыкальная шкатулка. Чего? Чего? Оба, на нихерасе. А это типа чего? чего? Ну и все, и на этом закончилась наша первая глава. Если хотите, я постараюсь найти вторую главу «Поппи Плейтайм». Запишу, разумеется, и, если что, советуйте своим друзьям, не знаю, как это. Давайте поднимать канал потихонечку. Всем пока, всем удачи и до скорого.